Здравствуйте, друзья! Приветствую вас из социалистических штатов Америки. Или, как говорят американские блогеры, из разъединенных штатов Америки. Ну вот и произошло то, чего мы так все обреченно ждали. Это сертификация Джо Байдена как президента Соединенных Штатов Америки». И вчера, конечно, происходили очень интересные события, начиная от штурма Капитолия, заканчивая предательством Пенса, но обо всем по порядку. За несколько дней до этого Дональд Трамп очень сильно пытался продвинуть двух республиканских сенаторов от штата Джорджия. Он ездил на ралли, он все время об этом писал, но, к сожалению, с минимальным перевесом победили в этот раз демократы. И теперь получается, что Сенат будет иметь демократическое большинство, и, соответственно, и исполнительная власть, и законодательная на сегодня в Америке станут демократическими. И, конечно, мы все надеялись до последнего. Лично я надеялась до 6 числа, до 6 января, когда вот как раз и захват Капитолия произошел, в то, что всю эту ситуацию можно остановить. в То, что Пенс, ну, как-то, знаете, примет решение в пользу американской конституции и в пользу прозрачности на этих выборах. Но, к сожалению... Уже, по-моему, неделю назад стало понятно, что Пенс использовать свои полномочия не будет, потому что он как-то так сказал, что вот, ну как бы да, но нет. Я против сертификации выборов выступать не буду, причем у него было три абсолютно легитимных варианта не сертифицировать выборщиков. И один из них, который обозначил сенатор от штата Техас был очень, очень, на мой взгляд, логичный, правильный по отношению к половине населения Америки, которые до сих пор, как в принципе и я, считаю, что фальсификации на выборах были. Ну потому что, конечно... Когда тебе показывают кадры, когда в счетную машину после закрытия э, избирательных, э, так этих, как их называют, -то, точек, да, начинают закидываться пачками бюллетени. Когда говорят э, почтовые работники, которые говорят, а мы перевозили бюллетени, штата Нью-Йорк, штат Пенсильвания. И это не были люди, которые голосовали по почте. На всех этих бюллетенях было написано, что они голосовали в Пенсильвании. И вообще, вот такие. Математические нестыковки, которые, знаете, ну, теоретически, да, это может произойти раз в тысячу лет. Но когда твоя страна так разобщена и так эм, накалена одна часть населения, я думаю, что это было бы самым правильным решением, как предлагал э, сенатор от Техаса, на 10 дней в Сенате собрать все бюллетени и их пересчитать, и чтобы Сенат их сертифицировал. И если действительно никаких подтасовок не было, то тогда чего бояться? Вы наоборот успокоите половину населения, половину населения страны, которая на сегодня разъединена, страшно разъединена. И это показало 6 января в Вашингтон, Ди Си, что люди не верят власти, что власть себя дискредитировала, и они готовы прорываться любым путем, чтобы отстоять свои права. Но как раз вот штурм Капитолия в этот момент и произошел. Вы знаете, Дональд Трамп призывал всех своих сторонников приехать в Вашингтон, Ди Си 6 января, чтобы не то, чтобы даже его поддержать, а для того, чтобы... Я так понимаю, показать Конгрессу, какая громадная часть населения верит словам Трампа о фальсификации выборов, ждет от них, как от своих представителей, определенных решений и отстаивает свои ценности, которыми Америка славилась на протяжении уже более двух веков. И я вам хочу сказать, что громадная Часть и русскоязычного населения, и очень многие известные блогеры, которые освещают эти события, и которые к ним относятся эм, очень серьезно, очень много людей туда поехало. А теперь я хочу сказать, я не стала опираться на их мнение, чтобы разобраться в этой ситуации. Есть такой американский рэпер Брайсон Грей, который, кстати, написал вот эту песню. So I'm on my chain and the same on the game. Hey, Donald Trump is your president And if you like it or not He the energy you had with Barack Cause you know this Trump train don't stop Tell Beto the police come try to take my block. You wanna impeach him I guess that's what you do when you can't be him так вот, конкретно я смотрела его стрим, потому что он там был, и он рассказывал о событиях, которые там происходили. Все равно наша российская ментальность на нас откладывает какие-то отпечатки, и я думаю, ну надо посмотреть кого-то из реальных американцев, которые это событие освещали. Ну так вот, когда все сразу сказали, что это была Антифа, я до сих пор в этом не уверена, потому что, вот допустим, он говорит, что он был в Капитолии, и что это были сторонники Трампа, Но есть такой один небольшой момент, что их сподвигло к этому, что сподвигло их бить окна и что сподвигло их врываться в тот момент, когда как раз рассматривался очень важный штат Джорджия и заслушивались сенаторы, которые выступали против сертификации выборов по этому штату. Я не знаю, была там антифа или не было там антифы, про которую не говорят. Были там провокаторы или не были провокаторы, потому что провокаторов-то много не надо. Достаточно одного человека, за которым уже пойдет толпа. Там, конечно, сразу нашли парня, который какой-то он, я не знаю, но он своеобразный человек, полушаман. Ну, какой-то там, вот такой придерживающий какой-то своей кью-религии, который был на протестах Антифы, но он как бы не и БЛМ, но он не за них как бы был, он как бы сам по себе такой человек, где какой кипиш, он как бы там, он так вот одет, вы увидите его фотографию, он вот своеобразного, он своеобразный, он живет в какой-то своей определенной реальности, все эти события посещает, поэтому очень многие сразу закричали, это Антифа, а, но как говорят, Люди, которые там были, что это не была антифа, что это были именно поддерживающие Трампа люди. Ну а потом наши, говорю, эти все либеральные блогеры увидели флаг Джорджии под флагом Трампа и решили, что ой, да это вообще чуть ли не Путин запустил э, вот этих вот людей, которые пришли свергнуть демократию в Америку. Ребята, вы просто совершенно не понимаете, что такое Америка. Это вы увидели флаг Джорджии, вы увидели там флаг Мексики? Не, не увидели, а я вам скажу, он там был. Потому что Америка – это страна иммигрантов. И если ты, конечно, не политический беженец, и тебя так страна не обидела, твоя родная, до той степени, что ты ее возненавидела, есть такие люди, да, окончательно, а ты до сих пор хочешь, что в твоей стране все изменилось к лучшему, в стране, в которой ты родился, ты очень часто, американцы на все протесты, не американцы, вообще люди Америки, на все протесты выходят с флагами своей страны. Ну, допустим, я из России, я могла прийти на митинг за Трампа и держать флаг России в одной руке, и флаг Америки или флаг Трамп 2020 в другой. И это абсолютно в Америке нормально. Это абсолютно допустимо, а вы понимаете, что это идентифицирует тебя а, среди вот этого населения, что я из России, но я его поддерживаю. То же самое было и с итальянскими флагами, то же самое будет и с флагами Китая, и с флагами Японии. Вообще люди, которые живут в Америке, иммигранты, они все равно частично принадлежат своей родине. И этой символика они обозначают, что да, я из Грузии. И это абсолютно в Америке нормально. Это абсолютно не означает, что эти люди были засланы Путиным и перепутали, и купили флаг Грузии вместо флага штата Джорджия. Ребят, ну если вы не знаете, просто не говорите. Но если официальные данные говорят, что в в Вашингтон, Ди приехало от миллиона до двух миллион человек, а потом все утверждают, что Дональд Трамп хотел устроить переворот. Ребята, ну вы знаете, если бы он хоть одно слово сказал, я слушала его речь, которую он, как всегда, очень много говорил обо всем, и о Джорджии, и о фальсификации, обо всем, ни одного призыва от Дональда Трампа, что мы идем на Капитолий, и мы вам не позволим, не было. Дональд Трамп конкретно говорил такие слова «Мы пойдем к Капитолию и узнаем, кто остался патриотом и кто поддержал Америку, а кто из республиканской партии, допустим, струсил и не вынес свои возражения против сертификации выборов». Вот все, что он говорил. И когда они говорят, ой, Дональд Трамп захотел сделать переворот, особенно наши такие либеральные блогеры, ой, все, Дональд Трамп решил сделать переворот, ребята, да если бы он вслух произнес хотя бы, не знаю, там, идем на Капитолий и врываемся в него и не допустим этого, но ну, пускай из миллиона бы отвалилось, там, осталось бы 10%, а это 100 тысяч человек. Вы представляете, что такое 100 тысяч человек? Там ни от Капитолия бы камня на камне не осталось, ни от самого Вашингтона, Д.С. Поэтому, когда говорят, что он хотел сделать переворот, это чушь собачья. Я вообще, кстати, не знаю, для чего он собрал такое большое количество людей. Он хотел показать всем, что у него так много сторонников, но мы и так знаем. Потому что страна раскололась фактически на середине, потому что фактически половина населения его поддерживает. Для чего он это сделал, для кого он это сделал, и что он этим хотел добиться. Хотел ли он этим повлиять на Сенат, я не знаю. Потому что очень многие разочаровались, видите, когда начался штурм Капитолия, Дональд Трамп сказал, я вас всех люблю, но уезжайте по домам. И те люди, которые приехали со всей страны, а приехали и с западного побережья, и с восточного, и вообще из разных штатах люди приехали в Вашингтон, которые там не были никогда в жизни, со всей страны, они почувствовали себя брошенными. То есть, как бы, а цель нашего приезда какой была? Мы тебя поддержали, но мы тебя и так поддерживаем. Ведь вообще Дональд Трамп это такая, скажем так, для Америки личность. Потому что у них более такая, вот, знаете, системная двухпартийная вот эта вот система, и у них более системные приоритеты. Ну, то есть, кто скажет, что Джо Байден – личность на сегодня? Кто скажет, что кто-то там – личность, харизматичная личность, личность, за которой пойдут все? Это система, которая поддерживает друг друга – и различными путями там выстраивает свою политическую жизнь. А Дональд Трамп, он наоборот, он как ледокол, он прорубил все вот это, и несмотря на сильнейшее сопротивление, он стал лидером миллионов американцев, половины населения американцев. Вы себе такое можете представить? Пускай даже 5% осталось из тех, кто приехал в Вашингтон, и если бы он только захотел, Блин, ну там бы камня на камне не осталось. Поэтому не слушайте вот эту чушь о том, что Дональд Трамп призывал своих соратников совершить переворот. Это бред. Дональд Трамп проиграл давно, потому что он, конечно, не послушал ни Наполеона, ни дедушку Ленина, которые говорили «захватывайте почту и телеграф», а Наполеон говорил о том, что СМИ – это четвертая сила. Ведь они все работали против него. Ведь что бы ни случилось, Дональд Трамп всегда был во всем у них виноват. Его разбирали по костям, все новости переподносили в негативном свете. Ну то есть вот такая вот была постоянная ожесточенная борьба против этой личности. И конечно надо оценить и масштаб его, который выстоял и который сам рассказал, вот это фейк-ньюс. Но в этом плане, я думаю, что ему надо было открывать какое-то свое издание. Ну, пускай не ему, там у него есть дочери, соратники, сослуживцы, кто угодно которые могли это сделать, которые бы доносили его слова. Потому что чуть-чуть, если идти типа, по хронологии событий, когда это случилось, и когда эм, протестующие зашли в Капитолий, э, он сразу написал, ребята, я же вам уже говорила, я вас всех люблю, но расходитесь по домам, я вас прошу. Твиттер <coughs> удалил его, забанил его аккаунт на две недели, Facebook забанил его аккаунт кто-то там еще снэп забанил его аккаунт, все его забанили. То есть ему свои мысли, свои призывы, свои решения донести на сегодня для народа нельзя. То есть президенту США приходится через какого-то своего помощника, у которого аккаунт открыт, доносить информацию. Это еще одно такое позорище советских штатов Америки. Вот эти все вот соцсети и все эти СМИ... и Которые, которые абсолютно цензурированы, которые не дают высказывать точку зрения определенным людям. Поэтому у нас уже здесь в Америке многие говорят о парлер, я не знаю, что парлер, как это произносится, даже это альтернативная соцсети. И вообще очень многие говорят, что но ну, ты видишь, что прогнила не демократическая партия, а обе партии на сегодня, но ну, это, конечно, они находятся в кризисе, и это все отражается на жизни Америки. Поэтому он может создать свою собственную партию, он может создать свою собственную соцсеть. Так вот, он мог бы донести до американского общества свои мысли, свою программу, и представляете, ну пускай там кто-то отвалился. Но даже если он бы оставил четверть поддерживающих республиканской партии за собой, это была бы уже громадная сила. Но это его решение, его действие, как он будет действовать в дальнейшем, неизвестно. Но на сегодня уже все решено. Байден будет нашим президентом на ближайшие 4 года. Грустно. Грустно. Очень многие люди пишут, что э, очень хорошо отдыхать в Европе, но жить в Европе они бы не хотели, потому что Америка как раз от Европы очень сильно отличается тем, что Америка достаточно свободная страна. Ну а теперь мы все идем к такому мировому глобализму. Скоро я вот стану родителем номер один, а сын мой станет ребенком. Ну, как бы у нас это, да, разнозначный, но просто он не будет сыном, он будет ребенком. Но это тема следующего моего выпуска. Я хочу сказать, мне очень грустно. Мне очень грустно, что это происходит в Америке, и я надеюсь, что все-таки это не закат американской цивилизации, а просто кризис, из которого эта страна должна выйти. Очень жаль, что... Это произошло, мне лично. Меня очень пугают инициативы Джо Байдена, меня очень пугает та реальность, которую они хотят нас окунуть. Мне очень не хотелось бы, чтобы, как в Советском Союзе, общая риторика, общее направление развития общества там Вне стен твоего дома было одним, а дома тебе, наоборот, приходилось своему ребенку объяснять и говорить, что «а, это на самом деле вот так, да, а это вот, вот так». Не хотелось бы, но я так понимаю, что сегодня этого избежать невозможно. Они очень много делают для того, чтобы похоронить основные ценности Америки, от э, права на оружие до пр права на свободное высказывание своего мнения. Но история учит тому, что ничего не учит. Мы это все тоже прекрасно знаем. Посмотрим, как будет дальше. Ну, а и последнее, что я хочу сказать, ребята. Мы все выходцы из бывшего Советского Союза на сегодня уже привыкли к такой двойной жизни, когда на кухне... Со своими родными ты говоришь одно, у меня кот бесится. На кухне со своими родными ты говоришь одно, а в обществе ты вынужден говорить другое. Мы Или просто молчать. Но иногда молчать недостаточно. Есть такие режимы, при которых молчать недостаточно, надо еще петь о санной действующей власти. Америка просто семимильными шагами идет к этому. Это очень грустно. Но... Спасаться, переезжать в республиканские штаты, это все тоже до поры до времени. Что бы ни было, какой режим ни был, мы знаем, что жить можно при любом режиме, развиваться можно при любом режиме, что-то хорошее находить можно в любых режимах, не очень не хочется, и вас discourage, очень не хочется, чтобы мы все унывали, и, ну, наверное, что-то нам остается своей жизнью, своими поступками, своими действиями показывать, что для нас важно, и как бы отставить свою точку зрения. Пока еще это можно. Пока в Америке еще можно отстаивать свою точку зрения, это надо делать на любых площадках, платформах. Все, ребята, я вас всех обнимаю. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу.